Добрый день! Мы приглашаем вас на прекрасное мероприятие Global Energy Sense, которое состоится 14 марта в 11 часов. Это суббота. Мы ждем вас в медицинском центре Фамальгаут. Что же вам даст это удивительное занятие? Накопление энергии для учебы, работы, улучшения ваших взаимоотношений и просто для того, чтобы быть счастливым. За счет чего это происходит? За счет древних техник чинади и Будда медитации. В мы разберем все нюансы и у вас не останется ни единого вопроса. В медитации вы достигнете высокого состояния и попадете в тот поток, который даст вам огромные возможности. Расслабление, удача, успех ждут вас на нашем прекрасном мероприятии Global Inner Sense. Приходите, мы вас ждем. До встречи!